Вот так, по горячим следам, по окончании тестов реальных лыж категории Талии ДОСУДОС. Здравствуйте! А лыжа, которую я не знаю на самом деле и реально ее не опознал, хотя у меня есть подозрения. Но, в общем, суть не в этом, потому что моя задача не узнать, а узнать ее, как она едет. Значит, по проезду лыжа, могу сказать следующее про нее, как бы, давайте как она мне увиделась потом, как в катании. Лыжа такой, немножко средней жесткости, немножко выше средней жесткости. Вот. С достаточно мягеньким кончиком на носке и с таким достаточно хорошим упругим задником. В результате в катании получилась следующая история. Лыжа достаточно цепкая, отлично хватается контами на жестком, на дутом, на корке, на всем. Вот, и хорошо дают контроль и скорости, и траектории, всего, вот, и позволяет на крутике чувствовать себя человеком, вот, и на скорости она как бы, естественно, стабильна, вообще к ней вопросов по скорости нет, и лыжа, в принципе, склонна к скорости, чем быстрее едешь, тем интереснее и веселее, потому что без скорости она только цепка вот, основное катание получилось на скорости, которая мне было в кайфу, по кайфу, и вообще нормально, вот. Единственное, что с первого раза На неизвестной тебе лыжи не очень хочется отпускаться Как бы в скорость вот. Но это чувствуется, что чем быстрее едешь, чем веселее Вот, лыжа из, из неприятного могу сказать, что она На малой скорости На избитом, на дутом Жестком, при поперечном скольжении Она очень как бы, бьет ноги Но и то в рамках приличия Как бы, то есть, сказать, что это ужас Там ужасный, нет, не могу Как бы, это не ужас В принципе, в обмен на тот контроль, который она дает как, Ну, в общем-то, в принципе, и нормально, можно потерпеть Порадовала в лыже стабильность на ходах порадовало в лыже маневренность за счет вот этого мягкого носка То есть их она легко поворачивает Не надо там ни подплуживать, ничего Не ни подзаваливаться назад ну, вообще не надо. То есть, сильно разгружать носок на входе не надо. Можно, в принципе, даже не теряя загрузку носа, еще с прошлого поворота уходить в новый. Вот, это порадовало. Порадовало то, что она на корке нормально себя вела. Она не пыталась ее проломить и не требовала какой-то загрузки. Вот, то есть, ну, в чем суть? То есть, лыжа цепкая, загрузки не требует, Поэтому, когда вы ходите на корку, соответственно, вы получаете некое преимущество, потому что контроль вы получаете просто на разнополу загруженной лыжи. При этом не передавливайте корку, в нее не продавливайтесь, Не проваливаетесь. Вот, в целом у меня как бы после проезда на этой лыжи настроение, как бы ощущение, как бы очень такое Ну, как бы лыжа хорошая, но, наверное, не настолько, чтобы я ее купил сам себе То есть вот, если есть какой-то вариант его купить там по какой-то сходной цене Или, в принципе, вам как бы целина и там, в принципе, контроль пока еще важен очень сильно на малых ходах то, общем, как, как вариант, может быть вот. В остальном лыжа, в принципе, хороша для тех, кто уже катается, для хороших ходов, для катания по крутым склонам. То есть для тех, кто не боится уклона. Вот. Ну, единственный минус, как я уже сказал, да, лыжа склонна к хорошему состоянию снега, к некому средней жесткости, хорошему пухляку. Там она будет шикарна, хотя, вот, в принципе, по динамичности она тоже не в топе динамичность у нее, да, у нее, она выше среднего, но она не максимально то есть там вот отдачи какой-то, вот пружинности, прям ого-го, задора, лыжи нет, то есть это, я бы сказал, такая очень рабочая лыжа, но надежная, понятная и стабильная, вот, как бы, кому нужно качество, вот, надежность, стабильность, понятность и рабочесть, вот это лыжа для вас, вот, если лыжа для вас все-таки это веселье, задор, то, наверное, все-таки не ваш вариант, все, пойду за следующими, ставьте так, Подписывайтесь. Пока.